Всем привет, друзья, с вами Сейтек, и сегодня я вам хочу рассказать, сколько я зарабатываю на YouTube и с чего я начал. Поехали! Итак, я открыл свой YouTube-канал 2 года, 4 месяца назад. Начал я с того, что начал снимать влоги, когда я работал в США на круизном корабле. Я сначала снимал влоги, просто чтобы показать моим близким и друзьям, как, как я работаю, где я нахожусь, чем я занимаюсь, потому что там со связью было очень туго. Я хотел просто вот целую неделю снимать, чем я занимаюсь, и залить на YouTube, чтобы они это увидели. Ну вот, потом появлялись подписчики, кому-то это нравилось, и меня это все завлекло. И я захотел снимать контент да, для Ютуба. Получается, я дальше снимал влоги, э, где-то. Первые, можно сказать, первые два года это просто было хобби. Я реально просто для себя... Я и сейчас для себя снимаю, но тогда это было на уровне 500 подписчиков. Но даже там мне иногда было стыдно. Я говорю, типа, у меня есть YouTube-канал, я там вот то все снимаю. А меня спрашивают, сколько у тебя подписчиков? Я говорю, типа, 500, 600 даже. Чуть-чуть стыдно было. Потом меня это реально все завлекло. Мне это прям нравится до сих пор. Это... И мой YouTube канал это самое творческое, что во мне есть. Я много видосов снял. Иногда меня уносят в политику. Я очень самое часто я снимаю влоги о своей жизни. И иногда я какие-то проекты снимаю. Да, мне там какая-то идея ко мне в голову приходит и я осуществляю ее. Там, пару раз брал интервью. В общем что мне в голову приходит то я и это делаю и мне кажется всем людям когда они кого-то смотрят на ютубе каждому прям интересно сколько этот человек зарабатывает то есть блогер да, создатель контента я решил поделиться с вами сколько я зарабатываю на самом деле зарабатываю это очень громко сказано монетизация на моем канале началась буквально вот в 2020 году вот здесь Маленькую вставочку такую сделаю, чтобы ну, просто осведомить вас о том, что на ютубе, на твоем канале, чтобы монетизация началась, есть определенные параметры, под которые твой канал должен подходить. На данный момент это 4000 часов просмотров. То есть не 4000 просмотров, а 4000 часов просмотров. Это означает, что твое видео на твоем канале, если оно, например, 10-минутное, его должны... От начала до конца 24 тысячи раз посмотреть. Я надеюсь, вы поняли. И активных тысячу подписчиков. Это значит, если у тебя есть активных тысячу подписчиков и 4 тысячи просмотра часов за последние 12 месяцев, то на твоем канале начнется монетизация. И ты сможешь начать зарабатывать. Но есть еще там много разных условий. Например, то, что у тебя должен быть только авторский контент. То есть если ты считаешь, ты там можешь какие-то чьи-то сериалы закинуть или чужой контент, и люди будут это смотреть, и ты смотришь, сможешь монетизировать, то это не так. Есть авторское право. Может быть, ты и закинешь на свой канал, но монетизировать его будет э -э, владелец этого контента. И вообще, у каждого канала есть рейтинг, и ты должен заботиться о рейтинге своего канала, чтобы там музыка, контент, там даже картинки, чтобы это все по-максимальному было твое, авторское. Тогда у твоего канала будет хороший рейтинг и будет много рекламодателей. Так вот, под эти параметры мой канал начал подпадать буквально после нового года то есть до этого два года я ничего не монетизировал и ничего не зарабатывал это все началось вот 3-4 месяца назад я слышал то что некоторые люди думают то что блогеры получают деньги заработок с ютуба за лайки за комментарии за просмотр там например там человек посмотрел 100 тысяч просмотров и ему там деньги упали да? На самом деле нет Ни за просмотр, ни за комментарии, ни за лайки Ни за что это блогеры Деньги не получают Заработок получается только за просмотр рекламы вот, Когда вы видео начинаете смотреть Там вначале есть реклама Если вы его просматриваете То блогер получает заработок И от одного просмотра Эта реклама вообще мизерный Например, если посчитать Для российской аудитории Если российская аудитория смотрит рекламу за один просмотр такой рекламы блогер получает 20% от одного цента. То есть 5 просмотров и это один цент. То есть это вообще мизер. Да? Оплата за рекламу, она зависит от твоей аудитории. Зависимо от того, кто тебя смотрит. Например, вот есть такой показатель, называется CPM. Это Cost Per Mile. То есть цена за каждые тысячу просмотров. 1000 просмотров рекламы. Для России это 2 доллара, примерно 2 доллара. Там для Америки это может быть до 8 долларов, то есть, а в Кыргызстане вообще нету, там вообще мизер, там ноль с чем-то. И отталкиваясь от этого, можно сказать, то, что кто работает на российскую аудиторию, они зарабатывают больше, кто работает на кыргызскую аудиторию, они вообще мизер зарабатывают. Кроме монетизации Ютуба есть еще интегрированная реклама, это когда блогеры сами да, рекламируют какой-то продукт у себя в ролике, там, у себя в контенте. Но в эту тему не будем углубляться, потому что у меня такой рекламы еще не было. Но я надеюсь, будут. Если у вас есть какие-то предложения, обязательно пишите. На данный момент на моем канале 8180 подписчиков. Я вам всем благодарен. Спасибо за подписку. И 582 тысячи просмотров. И как вы считаете, за 582 тысячи просмотров, в общем, сколько я заработал? Итак, прикиньте сейчас у себя в голове, вот примерно за 580 тысяч просмотров, сколько я заработал? Какая у, вас, какая у вас сумма, какое у вас число? А теперь реальность. За все это время я заработал 60 долларов и 60 центов. За 3 месяца монетизации я заработал 60 долларов и 60 центов. То есть по 20 долларов в месяц. По старому курсу это 1400 сом в месяц. Че, как вам такая сумма? 1400 сом в месяц. На самом деле эта сумма никак не окупает моего времени, моего вдохновения, там, аппаратуры всех этих вещей ну я и не жалуюсь да это все от меня зависит наверное я не уделяю э, достаточно времени этому всему чтобы это шло в доход просто я хотел с вами поделиться с этим чтобы между нами не было недопониманий я все вот это делаю не для дохода какого-то там чтобы хайпануть на какой-то теме просто творчество да чтобы иметь контакт с аудиторией у меня есть какие-то идеи я высказываюсь я хоть хочу... есть какая-то идея я ее осуществляю но я не говорю то что у меня в будущем не появится какого-то желания конкретно зарабатывать на YouTube. я хочу в будущем да это будет это классно надо этим пользоваться но на данный момент дела обстоят таким образом на самом деле благодаря моему каналу я заработал больше этих 60 долларов я встретился очень с многими интересными людьми я поступил на учебу, потому что мой канал он был в портфолио в конкурсе «Портфолио». Там были мои влоги. И, может быть, преподаватели, увидев мои влоги, решили, что я достоин бюджетного места. Меня несколько раз брали на работу. Как я уже сказал, я вообще с очень интересными людьми встретился благодаря каналу, которые остались моими друзьями. И самое главное, благодаря моему каналу я встретил мою любовь которая сейчас стоит за камерой, и мы сейчас вместе пилим контент. Я очень рад, что в какой-то день в мою голову пришла эта светлая мысль открыть YouTube-канал и начать творить. Так что, если у вас есть хоть какая-то маленькая мысль, какое-то какое желание открыть свой YouTube-канал, канал и пилить на нем контент неважно какой если у вас есть желание я вам просто очень советую побыстрее начать это делать тем более сейчас когда карантин все сидят дома в изоляции подумайте чтобы вы могли снять начинайте делать начинайте творить обязательно YouTube канал изменит вашу жизнь, он обязательно вам пригодится, и вы никогда не будете жалеть то, что вы его создали. Друзья, сейчас мы переживаем не самые спокойные времена. И именно сейчас на каждого из нас, как на участника общества, легла очень серьезная ответственность. Мы должны сидеть дома. Мы должны бояться не только заразиться сами, но мы должны бояться распространять вирус. Подхватив где-то вирус, вы можете заразить абсолютно всех, с кем-то контактируете, просто окружающих людей, которые знаете, там, людей, которых не знаете, своих близких, и кто-то из них может умереть. Если вы не хотите быть соучастником убийства или глобальной катастрофы, давайте все соберемся и просто посидим дома. Как хорошие, взрослые люди будем осознавать ответственность, которая на нас легла, и последствия к может привести безответственность. Я вам желаю здоровья, любви, спокойствия. Все будет хорошо, дорогие мои. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, за которые я ничего не получаю, как я уже сказал. Всем пока. Все, камера, мотор, все закончено. Нормально? Нормально, да? Нормально? Нормально? Ассаламу алейкум, урмату, гурзыллин. Вы 6 миллионов Кыргызстанца, а вы все самые красавчики.